День. Вот приехали в компанию Залгар приобретать автомобиль КамАЗ, вот, с искали скажем так, по всей России. Вот, и, ну, вот свой выбор остановили вот на именно данной модели у вот, данного поставщика. Приехали, посмотрели, все нас устроило, понравилось, хороший автомобиль, надежный, все нам грамотно объяснили. Включили договор, что очень важно, быстро, без нареканий, без так, формальностей, все очень быстро, аккуратно, все грамотно, Вот и вот сейчас забираем, очень довольный покупкой данный автомобиль будет работать у нас, в нашей компании. Спасибо.